Пробираемся к той забрушке. Арканская область, деревня Дудина. Пустил первых детей, чтобы они тропинку делали. Как бы здесь в колодец не проводился? Или, или в грибную яму. Там туалет. Вот такой домик у нас. Там дверь была, да, вот здесь, сейчас есть дверь? Да! Сейчас Да, это дверь дверь была. там не было. Почему здесь нету ничего? Как ничего нету? Давай проверим. Вот такой домик. Чего он такой маленький? А там второй этаж есть? А! Здесь мешок какой-то! Видите, что-то есть. Смотрите, пуговка. Видишь, пуговка? Да. Похоже, на себя мало тут. Я здесь уже второй раз. Второй да. раз? Тут где-то.. Тут где-то грень живет. Такая штука. Она второго этаж не залезть. Он залезть, залезет. Значит, так не залезть? Да, не Обои даже. Нет, подоски не надо, там второй этаж не надо здесь Павлик, Павлик, ты туда? Куда? Да может, туда Павлик, будешь снимать видео? Да. Снимаешь? Вот там, там, там, может, вон там шторка, вон там шторка Место для икон Колоченные окна были но это подвал, на самом деле. Мы находимся в подвале. Здесь на Пол сняли. Говорят, а -а -а -а. здесь никто не живет. Папа, То есть в 2008 году. Как туда пойдешь? Такой ага. быт был. Вот такая вот древняя бочка. Сейчас достанем. Оп. О! Кадушка. Смотри, ну, давай пойдем. Такая колодка. Ну Вот Больше, кроме бочки здесь ничего не скажут. Вот Что это за старый крем? Насколько старая газета? Здесь старая газета. И старый крем. Какой чудный стульчик! Какой здесь банка? Еще банка. Где банка? Вон банка? Древняя бутылка Понятно Тут какая-то древняя Банка и бутылка Вот бутылка Я знаю какая-то это. это был подвал Теперь, теперь нам не, надо проблем. Здесь должно что-нибудь Какая-то тряпка здесь лежит так, это? О! А, нет, это какая? Вот обычно здесь вот что-нибудь. В древний древний ну, вот, у меня Там. Все. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня, а, сегодня просто затычка. Будем заброшенный дом. стол. это тут такой стол. Стол? Кадушку да, ну, снимает, черт. Крышка и пуговица -то тоже щит, здесь какой -то... какая -то... какой-то щитной покружит. Ну, кадушка-то ценнее. Чего? А какая сила? кадушка? Ну, там, которая валяется, деревянная. И здесь еще есть дочка где-то, вот эта кадушка. Вот она, кадушка. И какие-то банки. Банку не кидай. И штаны спортивные. Или куртка. На самом деле это был подвал, где мы сейчас находимся. И здесь какая-то где-то пусть. И какая-то бутылка с водой. Сейчас мы крови с водой. О, здесь из чего-то коробка. Так, еще вода закормилась. Кури. Убивает. Что это такое? Сигарета. Понюхай, чем пахнет. Ух ты! Да. Спасибо, что сохранилось с водой даже. на чем, на чем запахло? Итак, не знаю. Фу! Итак, какие-то блин пахнут. Да, да. И что это за? Еще бутылку. Ой. Да иди Да что Да ну, не его вытащим. Это, это, это кто, забыл? Не знаю, вот и посмотрим. Итак. У меня. сапог. Петровская гавань Такая вот у нас водка была. И так вот Алкоголем Да Итак, здесь должно что-то быть О! О, смотрите, что там интересное Вот такая штуковина там И вот Кусок от бутылки Крем такой это не клей, вот а это клей. Ну да, клей. Это стелька? И стелька. А стельку мы уже снимали. Итак. Ой! Газета Сельская жизнь. Тут есть еще сарайка какая-нибудь. Да. Да какая Говорят, здесь жил алкоголик, что? который везли напился, везли его. Положи стекло, пускай лежат они. Надо это убрать. Кого-то Павлик, не надо, Пускай не гол Кого-то голова здесь. Да, здесь. Это телогрейка. А вон еще сапог один. Здесь какая-то шума. Еще одна бутылька. А вон там сапог. Ну, да, сапог. Древний Шучу. Кузыр. Кузыр. И древний себя. Здесь не древний сил. А нет, вот. Так, полы! Похоже на полы! Полы! Полы! Полы! Полы! Это кеда какая-то! Полы! Сетя! какой-то. Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! Сетя! А бутылки к бутылкам. Бутылки к бутылкам. Рядом остатки сгоревшего царая или бани. Или бани, конечно. упал?